Шуга бумна, шурса щурения, арглатна, адлахриде, кам шутланна, на чихотлы, я шембракиня, метава И на русском. Ну, такой построчный перевод. Были бы такие озорные, без мысли в голове, ходили по берегу Волги. Тоже думал тогда, что самая дорогая пора ⁇ это пора юности.